Друзья, привет! Это Алексей из компании Latitude. Очередной отчет о данном объекте. Небольшая терраса частного дома, уже ставшая классической схемой отделки. Ступени из древесно-полимерного композита и ограждение для крылечка. Хозяин уже... Защитил террасу мягкими окнами Крыша навеса подшита Фиброцементной доской кедрал Обратите внимание Видимый крепеж на потолке Подкрашен коричневой краской В цвет, головки шурупов не видны Все очень аккуратно сделано Металлические столбы Которые поддерживают навес Укрыты в столб из древесно-полимерного композита. Такой столб выпускается в длине трехметровой и часто применяется для того, чтобы полностью закрыть металлическую профильную трубу, которая поддерживает навес. Обратите внимание, как аккуратненько здесь сделаны все примыкания. Все ровно. Наши специалисты уже хорошо набили руку на таких объектах. Обращайтесь к нам. Тут можно рассказать о конструктивном решении этой террасы. Терраса собрана на металлокаркасе. Наши специалисты сварили металлокаркас, загрунтовали его, покрасили. Сверху уложили террасную доску. Цоколь террасы сделан следующим образом. Промежутки между трубами металлокаркаса зашиты плоским шифером. И на него уже наклеена облицовочная плитка. Со стороны выглядит очень монолитно и не скажешь что терраса внутри пустая и под ней еще приличное пространство